Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы с вами из Дубая поговорим про недвижимость Сочи. И, наверное, давайте сразу отвечу на вопрос, который многих интересует. Я сюда не переехал, я здесь нахожусь временно, и просто появилась такая возможность поизучить недвижимость Дубая, я и воспользовался. И сейчас здесь на собственной шкуре, ощущая, как вообще проходят сделки, смотрю, какие комплексы, качество этих комплексов, и снимаю для вас видосы. Я обязательно вернусь в Россию примерно через недельку, может быть, там чуть-чуть побольше, может быть, чуть меньше, но у меня стоит внутренний, Планка. Я хочу закрыть здесь пару сделок И только после этого уже лететь То есть здесь я нахожусь для того, чтобы Наладить мосты между Дубаем, Сочи Турцией и так далее, чтобы вы Обращаясь к нам, спокойно могли сюда приехать Вас бы здесь встретили Вам бы здесь показали экскурсию Помогли перевести деньги в валюту Потому что вы знаете, что сейчас Россия Это как бы очень сложно сделать Рассказали, где есть аренда машины Помогли заселиться и так далее То есть на сегодняшний день я эти все работы прорабатываю Чтобы был хороший сервис Но в Сочи я вернусь вся команда осталась в сочи там проходят сделки там все хорошо и сегодня мы с вами поговорим именно про это вообще насколько перспективен сочи и может быть еще частично затронем дубай насколько он интересен вообще и я не буду сегодня вам давать каких-то прогнозов будет ли там стагнация будет ли расти цена и так далее тому подобное потому что прогнозы дело неблагоприятное и никогда не оцениваться в нем может попасть можно не попасть я вам просто расскажу факторы которыми сочи обладает и благодаря которым которым он может хорошо сохранить ваши капиталы, которые на сегодняшний день остались. И первый, наверное, фактор, я его очень часто говорю, что это, по сути, единственное место в стране. Единственное место в стране, куда государство действительно вкладывает огромное количество денег, и они развивают инфраструктуру, развивают ресторанную сферу, горнолыжный туризм, просто туризм. И много на самом деле разных сфер, которые ребята просто развивают, их замучаешься перечислять. И люди, которые раньше владели недвижимостью в Испании, Болгарии, Румынии там, или еще где-нибудь, они, к сожалению, сейчас не могут попасть в эту недвижку, либо через какие-то окольные пути, и то, если у них есть ВНЖ. А если у них нет ВНЖ, и они просто пользовались там, Шенгеном или еще чем-то, то с этим возникнут сложности. Если не сейчас, то в дальнейшем. Уж так получилось, что большинство европейских стран немножечко не дружат теперь с Россией, и... И, соответственно, на граждан это тоже как-то перенеслось, хотя, мне кажется, немножко неправильно это все. Но мы имеем, что имеем, и на сегодняшний день для нас абсолютно точно открыта Турция, абсолютно точно открыт Дубай, но люди, которые столкнулись с этой проблемой, которые приобретали недвижку в Испании или еще где-нибудь в Португалии, там, Италии и так далее, они вряд ли будут рассматривать теперь ее в дальнейшем. То есть жизнь осталась та же самая, уровень жизни остался тем же самым, а недвижки у моря теперь нет. И остается единственный вариант – это в Сочи, недвижка, которая действительно хорошего класса по российским меркам, где развивающийся город, приятные улицы, ивенты, фестивали, казино, горнолыжка и на самом деле много разных еще активностей. Поэтому на мой взгляд, то, что Сочи является таким единственным местом, как раз таки спасет его от стагнации, так как люди, которые еще раз повторю, хотели купить например, недвижку где-нибудь в Испании, вряд ли теперь это будут делать. Но и на самом деле я не вижу особой проблемы в том, чтобы эту недвижку в Испании продать. Просто для тех людей, кто не сталкивался с заграничной недвижимостью, они, видимо, не понимают такого понятия, как доверенность. Что ты можешь находиться в стране, у тебя там может быть друг в Испании, ты можешь на него эту доверенность выписать и всю эту недвижимость продать. И потом тебе эти деньги через криптовалюту Перешлю. Но я об этом вам не говорил. И на удивление, очень много людей сейчас спрашивают, а как можно купить недвижку в Дубае, если свифт отключили, переводы отключили, и через границу можно перевести только 10 тысяч долларов. Но, ребят, как бы 21 век на дворе есть масса способов переводов денег, помимо свифтов, простых переводов или вывоза налички за рубеж. Масса других вариантов. Но мы с вами говорим про недвижимость Сочи, и еще один большой плюс – это то, что она ограничена. Что это не город, который построен в поле. А это город, в котором ты не можешь застроить больше, чем его рельеф, Потому что там горы и мест под застройку действительно немного. Если мы с вами возьмем Москву, возьмем Питер, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Новосибирск и так далее. То это все города, которые находятся в поле. И каждый год к этому городу присоседивается какой-то район. Потом все хлопают в ладоши и говорят, что теперь какая-нибудь Алупаевка стала Новосибирск. Или это же самая Лупаевка стала Челябинском или вообще Новой Москвой. И отсюда как раз таки ценность самого города и вот этого района, она, ну, все время как-то, знаете, болтается. Что конкурентных предложений всегда можно создать, просто наштопать больше, больше, больше, присоединяя каждый год по какой-нибудь соседней деревне и говоришь, что все, теперь это Москва. В Сочи так, к сожалению, сделать нельзя. И из-за своей ограниченности он остается таким интересным и уникальным. Ну и, конечно же, самое важное, что Сочи это самая южная точка в нашей стране, там, Тепло, хоть у нас и в этом году был снег зимой, но это очень редкое явление. В прошлом году был, а до этого было три года назад. То есть я думаю, что в дальнейшем этого не повторится, просто там какие-то механизмы сломались и все будет окей. Okay. Но опять же, даже если снег выпадает, это на один день и температура в среднем, ну зимой, наверное, плюс... 8-9 градусов, ну короче, пуховик я очень редко одеваю. Теперь давайте о глобальном поговорим, про ситуацию. То есть мы никто не знаем, как экономика будет чувствовать себя в дальнейшем. Но одно хочу сказать, очень круто, что импортные компании с одной стороны уходят с рынка. Это значит, что ниша освобождаются и можно их заменить достаточно быстро. Просто дать тот продукт, который был, потому что его теперь нет. Крутая штука. Но с другой стороны, экономика перезагружается. Банковская система страдает, но я очень верю в то, что правительство подготовилось и все эти шаги они предусмотрели. Я правда в это верю и хочу верить в то, что у нас не будет глобального пиздеца в экономике и мы с вами все будем нормально жить, недвижка будет продаваться, товары на полках будут присутствовать, машины как бы да, подорожали, но они скорее всего, я надеюсь, откатятся в цене. Есть конечно и другой сценарий, и мы с вами не будем про него говорить, потому что вы и так все сами понимаете. Но я искренне верю. Верю в то, что стагнации конкретно именно в Сочи не будет. Просто потому, что это единственный город в стране, и он единственный курортный, единственный крутой. С крутой инфраструктурой, куда едет народ. А теперь его будет ехать еще больше, потому что Испания закрыта, Португалия закрыта, Италия закрыта, Альпы закрыты, Франция закрыта и множество таких стран, которые так любили наши с вами сограждане. Я искренне сочувствую, если у вас там была недвижка и я больше чем уверен, что вы сможете решить эти вопросы и продать эту недвижку, либо сдать ее в долгосрочную аренду до того момента, пока все вот эти моменты урегулируются. Но на сегодняшний день покупка недвижимости в Европе, наверное, не самое безопасное мероприятие. То есть лучше уж купить недвижку в Сочи, она как бы там примерно столько же стоит, в некоторых моментах может быть и дешевле, и ездить на наш русский юг, потом эту недвижку продать, но как минимум просто сохранить сейчас свои активы. И на сегодняшний день, вот очень много, кстати, людей спрашивает, а как ты думаешь вообще, вот недвижка в Сочи инвестиционно привлекательна или нет? Я вот ну сразу говорю, ребят, вы серьезно сейчас про какие-то инвестиции хотите поговорить? Ну как бы сейчас Ситуация точно не для инвестиций. Сейчас первоочередное – это сохранение средств. Причем, если вы их сохраните в стране, то недвижка вам в этом очень хорошо поможет. Опять же, почему недвижка? Потому что она всегда обгоняет инфляцию и она особо не привязана к курсу. То есть, да, она как бы сейчас находится в такой яме. То есть, если пересчитать в долларах, то недвижка у нас обвалилась. Но она ведь отрастает. Это ведь всегда так было. И то есть, если вы не успели, например, на сегодняшний день вложиться куда-то в активы, типа в доллары или еще куда-нибудь, то ваш единственный вариант сейчас, как бы это ни изучало, не акции с закрытой биржей и с выводом 12, а то и 30%, а недвижка. Другого нет. Машины покупать обесцениваются. Товары какие-то покупать, типа телеков или еще чего-нибудь обесцениваются. Акции, в которые все так инвестировали, и я в том числе, вывести нельзя 12%. Крипта, прикольная тема, но Binance нам что-то говорит, что мы заблокировали вывод на российские карты. Угу, тоже прикольно. Недвижка в Сочи, как была, так и осталась. То есть ее можно приобрести, сохранить деньги. Да, вы уже не успели их сохранить быстро и сейчас, но сейчас она находится в яме. То есть, грубо говоря, она ехала, вот так вот скатилась в долларах и сейчас она будет расти вверх. Либо доллар будет опускаться, либо недвижка будет просто догонять доллар. Но они в любом случае где-то встретятся. Поэтому недвижка в Сочи актуальна как никогда, даже не в Москве. В Сочи. Но нужно, опять же, выбирать не так, чтобы купить что-то, а купить хорошее, чтобы в дальнейшем это можно было продать, это было интересно. К сожалению, просто очень много людей, которые к нам обращаются, они желают просто засунуть бабки во что-нибудь. Неправильная позиция, лучше тогда их не засовывать. Потому что можно засунуть их в такой неликвид, который вы потом просто никогда не продадите. Не, ну когда-то продадите, но будете материться очень долго и проклинать всех, кто вам его продал. Мы же всегда своим клиентам говорим, ребята... Потратьте лучше больше, но купите качественнее. Во-первых, быстрее продадите, дороже, скорее всего, продадите. И покупатели у вас на это все будет больше, то есть вы не будете нервничать. Ну и, соответственно, качество жилья вы просто будете сами рады от того, что этим владеете. И на сегодняшний день просто парадокс. Вот если так смотреть, вот э, я хотел давно уже приобрести недвижимость в Дубае, года два, и все этот момент откладывал. Но вот какой момент сейчас, смотрите, со мной происходит? У меня есть несколько позиций по недвижимости, и если я продам даже две, то мне здесь сейчас не хватит на одну. Но эта проблема не Дубая, он не подорожал. Эта недвижимость у нас в долларах подешевела, и она в любом случае будет подниматься. Но при этом, при всем, здесь квартиры в пересчете на квадратные метры стоят дешевле, чем в Сочи. Они больше но дешевле. И вот я прокатился, посмотрел вообще, что такое эконом-формат, посмотрел, что такое бизнес-формат, что такое элит. И это действительно круто. Во-первых, очень классно, что ребята здесь строят сразу фитнес-центры внутри комплекса. У вас есть консьерж, что вы спокойно сможете сдавать из любой точки мира и любому человеку из этого мира. Без разницы, кому кем бы он ни был, он все равно приедет в Дубай, потому что это интернациональный рынок. Продать вы точно так же можете человеку, который находится, ну вот, не знаю, он из Пакистана, Афганистана, из Америки, из Бразилии, из Египта. Короче, здесь интернациональный рынок и приобретает недвижимость все но еще большой кайф в том что вы здесь не тратитесь на ремонт вообще он конечно здесь простой вот в принципе я вот сейчас сижу в отеле но квартиры все вот именно такие же то есть белые стены и вот дальше вы уже их там можете декорировать тот картины вешает кто-то еще какие-нибудь статуэтки ставит. Но изначально это все сдается именно вот в таком формате: простая квартира, без ничего, без мебели, еще, может быть, кухню вам поставят. Вы едете здесь в ближайшую Икею, она, кстати, здесь открыта. И покупаете под стандартные размеры себе кухонный гарнитур, кровать, диван, там тумбочки или еще что-нибудь. Это очень классно. И недвижимость в даже на сегодняшний день с этими ограничениями вывода, налички и без налички за рубеж купить не проблемы разные есть способы переводов еще раз вам повторю если хотите узнать я могу вам дать здесь контакты все расскажут более чем подробно но недвижка на сегодняшний день в дубае в рублях минимум стоит примерно от 9 с половиной миллионов рублей среднячок то есть это однокомнатная квартира это не студии вот такие вот маленькие это 60 метров девять с половиной миллионов это 180 тысяч за квадрат на секунду в нынешних рублях уже раньше было дешевле и меня это убивает что блин раньше не купил но сам виноват куплю сейчас а, даже если мы например будем пересчитывать с вами элитку вот я вчера снимал действительно очень крутую элитку на пальме это насыпная пальма если вы знакомы с Дубаем, вы понимаете о чем я the palm tower называется дом получается квадратный метр у нас стоит девятьсот семьдесят тысяч рублей и там бассейн Инфинити самый высокий в мире. Там в ресторан, где Рональдо вместе с Шейхом постоянно тусуются. Большая территория, прям под домом мол, где есть абсолютно все, в том числе и продуктики. И огромное, кстати, количество ягод, ягод фруктов и все, там целый стеллаж такой длиннющий стоит. Ну вот не видел я такого, по крайней мере, не в Москве, не в Сочи, нигде. Девятьсот семьдесят тысяч рублей. Два бич-клаба, пляжные клубы с песочком, совсем, без всяких проблем может дойти. Парковки, кстати, парковки здесь идут сразу вместе с квартирой, то есть вы отдельно не покупаете. Это все идет с ремонтом и с мебелью, и с техникой. И это все еще пятизвездочный отель, то есть, но вы можете его использовать сами, а можете его сдавать. Или делать такой симбиоз, жить самому, уехал, сдал. Никакой проблемы нет. И если мы, например, с вами возьмем недвижку в Сочи, да, или Москву там, ну вот просто возьмем элитку, за миллион рублей за квадрат у вас просто будет место хорошее. И все. Бассейны, ну как бы посмотрят. Ну вот даже сейчас вот в Сочи у нас э, квартиры с ремонтом, с ремонтом в жилом комплексе Сан-Сити, который еще достраивается. Миллион двести за квадрат. Миллион двести. Как бы он элитный? Ну такой. То есть, по сути, того же самого формата, только здесь получше, потому что бассейн Инфинити, Мол, ресепшн, консьерж, пятизвездочный отель. В управлении, пожалуйста, 900 тысяч и Сан Сити за миллион двести Монтера два с половиной миллиона рублей. В Сочи. Первая береговая линия, бассейны. Управление Мариота и так далее. 900 тысяч. Два с миллиона. Гранд Ройл Резиденс, который находится на территории бывшего санатория Кроссмаш, полтора миллиона от. Девятьсот тысяч. И здесь масса таких объектов. Если мы, например, вообще возьмем с вами недвижку именно в деловом центре, где Бурж-Халифа находится, то это будет стоить 700-800 тысяч за квадрат в нынешних рублях. В нынешних. Представляете, какая тема? И в Москве, если мы с вами возьмем, то там будет ну миллион, миллион двести, вот такие цены. И на самом деле Дубай тоже интересен тем, что он аполитичен. То есть здесь граница открыта для всех. Я вот так смотрю за новостями, они... Как бы и не со штатами, и не с Россией, они сами по себе, то есть нейтралитет, они действительно самодостаточные. У них все как бы хорошо, они особо не зависят от нефти, у них очень круто развит туризм, авиапромышленность, то есть самые крутые ребята в авиа это они, это Emirates. Самый лучший сервис, правда. И меня здесь поражает то, что они действительно сами перед собой ставят какие-то вызовы и сами же их выполняют. То есть у них было самое высокое здание, да? и знаете, кто сейчас собирается строить самое высокое здание? Они же. Вот здесь рядом. То есть Бурж-Халифа тут стоит, а вот здесь вот рядышком будет еще одна. Они же строят еще самый высокий деловой центр в мире. То есть Бурж-Халифа это жилое здание, там есть немножко офисов, а будет самый высокий еще. И это все будет рядышком, в одном месте. Самое большое колесо обозрения построили. И они этим самым привлекают сюда туристов. И им невыгодно закрывать для кого-то границы, что-то отбирать и как-то вообще поступать с людьми. Они понимают, что люди это люди. Это коммерция. То есть и все. То есть они делают деньги на людях. Они делают деньги на ресурсах или еще на чем-то. И это очень круто, потому что они открыты ко всем. И здесь нет какой-то... Вражды между нациями, там, никто на тебя коса не смотрит. То есть все уважительно абсолютно ко всем относятся. Иначе, если будешь неуважительно относиться, то поедешь нахер домой отсюда. Никакой проблемы нет. Но я опять же вам ни в коем случае сейчас не навязываю и ни что-то не говорю, что там, вот надо Дубай купить или надо Турции. В Турции, кстати, тоже сейчас очень активно развивается рынок. Там просто народ сейчас сметает все, что есть. Покупайте Сочи или еще Краснодар, там, Анапу, Новороссийск. Делать выбор, безусловно, вам, но на сегодняшний день есть действительно хорошие способы для того, чтобы сохранить то, что у вас есть. И здесь, скорее всего, это еще можно будет проинвестировать, в Сочи тоже недвижка отрастет. То есть ну, 90%, если не наступит какого-то экономического коллапса, который остановит все шестеренки, которые сейчас двигаются. Этого, конечно, не хотелось бы, но сейчас в России действительно большая такая пора перемен, в которых можно заработать, в которых можно сделать действительно большие деньги. Любой кризис – это всегда момент возможностей. И сегодня он стоит перед вами. Главное – сделать правильный выбор. Вот и все. Но помните, что теперь вы можете приобрести недвижимость через нас в Турции, в Анталии и Алании. Можете приобрести недвижимость в Дубае, но ну и не только в Дубае, но еще и в Аджмане, в Шарджи, в Рассельхайме. Это все находится здесь. Вы точно так же можете приобрести недвижимость через нас в Краснодаре, в Анапе, в Новороссийске, в Геленджике, безусловно в Сочи. Основная часть команды находится там. Мы открыты для всех вас. И именно вот этот шаг в интернациональную недвижку был сделан для того, чтобы вы смогли приобрести недвижимость не только в России но и в другой части мира. Поэтому, господа, ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Я желаю вам хорошего настроения, всех благ, удачи и пока.